Меня позавидно бродить по вечернему парку, В мархатистых лучах переуки нещанных встреч. Это будет для нас самым ярким осенним подарком, В тишине урчья под мелодию встреч. Это будет для нас самым ярким осенний подарок. под мелодию тающих свеч, не касает к душе отними тихом шевистом ветром, Расскажи, как ласкает пуснувший везде туман, Но твоей глубина зовет замерзающим светом, И мои тайны нижнейшей зворосткой сма. Во в глубина зайца мерцающим светом, Филинки, мои, тайны, И любимой тайны из взрослый смарт, Не хотелось тебе подарить золотистую осень, Эту сказку души, когда в парке кружит и стопал, нежность с натуры. Завареные проси, Оставляя особый медовый на вкус аромат. Нежность пишет с натуры небеса. Завареные проси, Оставляя особый медовый на вкус аромат. Ты меня позволил попросить по очереди неупа. Следующая в, в переулках нечаянный свеч. Это будет для нас самый яркий осенним подарок. Тишине у ручья под мелодией таяющих свеч. Это будет для нас самый яркий осенним подарок. Тишине у ручья под мелодией таяющих свеч.